Я готовился к этому мероприятию два месяца. Впрочем, я всегда очень долго и тщательно готовлюсь к каждому ивенту. Моя команда сняла потрясающий видеоконтент, который получил высокую оценку от российских и японских специалистов. В 7 часов 200 человек находились в состоянии эйфории, став участниками грандиозного шоу. Не упустите и вы такую возможность, хотя бы взглянуть на это великолепие.